Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня нахожусь на небольшой пробежке. Вот остановился возле заброшенного апельсинового поля. Ну вот решил вам показать. У нас уже в ноябре начался сезон апельсинов. Вот хочу вам показать вот эти вот апельсины. Меня привлекло когда я вот захотел сорвать апельсин, скушать, вот эта паутина. И на паутине висит вот такая красивая стрекоза. Сейчас я эту стрекозу буду спасать, что как-то ей не повезло. Пауку, видимо, хочешь, не хочешь, надо ужинать. Ну да ладно, я сегодня спасу стрекозу. Всего хорошего. Кто-то увижу, обязательно покажу.